Россия готова открыть прямые авиарейсы с Египтом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с президентом Арабской Республики Египет абдель Ассиси. Открытие рейсов обеспечит Египту приток российских туристов и значительно улучшит экономическую ситуацию в стране. На этой встрече правительства двух стран подписали контракт на сооружение атомной электростанции в Египте. Атомная электростанция способна дать мощный толчок к дальнейшему развитию Египта. Россия отношения к странам ближнего востока вела всегда очень так сказать, корректно и если какие-то проекты реализовываются всегда делается на, на выгодных условиях вот поэтому конечно для Египта это гораздо более выгодный проект нежели так привлекать какие-то крупные западные Компании, которые наверняка другую бегут. Стоит отметить, что ранее сторонами был заключен проект соглашения о порядке использования воздушного пространства и аэродромов. Оно позволяет российской военной авиации использовать египетские авиабазы. Военное сотрудничество необходимо России для решения геополитических задач в североафриканском регионе в условиях его серьезной нестабильности. Обсуждение военного сотрудничества велось еще с 2016 года. Тогда велись переговоры об аренде бывшей советской военной База в египетском городе Сиди-Барани. Военная база позволила бы усилить влияние России в североамериканском регионе, а в перспективе заразить новые плоды сотрудничества. Артём Тупичкин, Универньюз.